Спасибо огромное за то, что меня пригласили сюда. Я не первый раз выступаю на такого уровня мероприятия, но я зашел, когда в зал, я посмотрел достаточно много взрослой интеллектуальной аудитории. Это круто. Вот, потому что нам приходится выступать часто перед ребятами, которые совсем молодые, да, и а, сегодня тема на самом деле не для молодых вот. Тема для всех Если вы думаете, что надо сейчас пойти кофейку попить И это типа не про меня Я вам хочу сказать, что это именно про вас Потому что YouTube это по-настоящему платформа будущего Вы можете мне сейчас сказать о том, что Дима, ну ты спустился, конечно Давно все YouTube уже смотрят, уже все все знают вот. Но я хочу вам рассказать об этом с точки зрения предпринимательства Договорились. Поднимите руку, кто, кто является предпринимателем в этом зале. Класс. Больше половины. Кто смотрит YouTube? Поднимите руку. Все. Практически. Кто хоть раз в своей жизни задумывался о том, чтобы создать свой канал? Ну, например, на YouTube писать блоги, я не знаю, какие-то там, что-то ручками делать. Практически все. Даже те, кто не подняли руки, все равно об этом думали, 100%. Потому что у каждого есть загруженный Инстаграм, и мы в ежедневном режиме постим фотографии и рассказываем о том, что у нас происходит. Я хочу вам сказать о том, что каждый из вас является уникальным носителем знаний в той или иной области. А YouTube — это та площадка, которая вас ждет, на которой вы можете поделиться своими знаниями, своими навыками, опытом, и собрать огромную аудиторию. Сейчас я вам немножко об этом расскажу. Поднимите руку, кто, кто меня не знает, вообще никогда обо мне не слышал. Класс. Супер. Давайте познакомимся. Я сейчас расскажу о себе в трех словах. А, меня зовут Дмитрий Порнягин, я предприниматель. Приблизительно так я сказал своей маме, когда на первом курсе я уходил с университета. Да. Она говорит, Дима, ты куда? Я говорю, мама, все нормально, все под контролем. 18 лет я начал свой бизнес. И начал я его таким образом. Я устроился в туристическую фирму. Я вообще из Благовещенска, вообще из Тынды, совсем маленького города, 30, 30 тысяч населения. Кто знает, где Тында? Поднимите. Где ты? Красавец. А это Бам, это маленький город, я там вырос, я закончил там школу, потом я после школы в 17 лет я переехал в Благовещенск. Благовещен находится на, на границе с Китаем. И а, в тот момент а, я понял, что мне обучение не нужно, я понял, что уровень образования конкретно того университета, в котором я учился, оно было совсем слабым. И а, я устроился в туристическую фирму возить группы в Китай туристические Прикиньте, 40 человек, там, по 15 тысяч рублей каждый заплатил, требуют от тебя пятизвездочные отели, вот, а ты с ними работаешь. Это очень крутой был для меня тогда опыт, и в тот момент я понял, как, какой, какие перспективы у Китая. Я сначала покупал какие-то товары, продавал их в России, потом я понял самую, самую суть, да, я понял боль. Что логистика из Китая, это на тот момент было… Ну, таким вот, что-то из ряда, я не знаю, какой-то улдскульщины такой, и каких-то динозавров, которые работали тогда, возили эти все машины там, и прочее. И я думал, что а, почему бы мне не попробовать и не выйти в интернет с этими услугами, не сделать крутой сервис и не основать свою компанию. 18 лет я основал свою компанию, которая называется «Транзит Плюс». После, после того, как я… А, Основал эту компанию, я принял решение о том, что в жизни надо что-то менять, потому что город Благовещенск, он очень маленький. Мои клиенты находятся в Москве, я нахожусь в Китае, они меня что-то просят сделать, и я понимаю, что я не там, не там, и то, что мне надо менять что-то в жизни. Я взял для себя новый вызов, и я переехал на совсем в Китай. Шесть лет, я считаю, что это реально на совсем. Вот. Потому что жить за рубежом достаточно сложно. и ну, Наверняка меня кто-то понимает, кто, кто, кто жил. Особенно в азиатских странах. Я жил в Китае, я добился действительно неплохих результатов. В 23 года я заработал первый миллион долларов. Потом так получилось, что я не был этому рад, потому что мой запрос был немножко другим. Я поставил акцент на то, что я построю топовую компанию, которая будет действительно серьезным игроком на рынке России и Китая. После этого я еще создал несколько бизнесов, я сейчас вам о них расскажу. Логистика из Китая и Европы, транзитплюс.ру, групповые путешествия по миру, туристы. Это мой любимый проект. Мы ходим в горы, путешествуем на яхтах, ходим, ездим на автомобилях по странам. Это автопробеги, этноэкспедиции. Это все нас заряжает. Я этот проект сделал для предпринимателей, для тех людей, которые хотят обнулиться. Вот вы сюда приходите, получить что-то новое, какие-то новые эмоции, как-то перезагрузиться. Вот как раз-таки туристор был создан для этого. Ай, молодец РФ, это проект, в который я инвестировал полгода назад. Это может казаться не совсем не совсем серьезным, но на самом деле рынок большой, и мы работаем достаточно успешно. Universal Gifts производство и поставки сувенирной продукции. Это та же самая китайская история. Мы поставляем в крупные компании это одежда, это сувениры, это промо-подарки, и в основном наши клиенты это компании из топ 100 в России. Это тендерная история, и, собственно говоря, в этом бизнесе мне достаточно интересно. Но знаете, я, я дошел до того, что мой доход вырос больше 100 миллионов рублей в год. Я понял, что у меня все хорошо. Я понял, что все свои цели, которые нужно было, я их закрыл достаточно давно. И мне нужно было сделать какой-то новый вызов для себя. Мы всегда хотим вызов, мы всегда хотим вот у, у каждого предпринимателя всегда какая-то потребность в рисках. Вот почему у нас такое происходит, я не знаю. Мне супруга уже давно не задает вопрос, а когда это все закончится. Вот. Потому что в этом нет никакого смысла. 24 августа 2016 года я разместил пост в Инстаграм, где я написал о том, что «Друзья, как вы считаете, есть ли смысл мне запустить свой YouTube-канал?» Где я получил огромное количество комментариев в числе 161 вот, это для, для моего инстаграма это было очень серьезно. И вы знаете, я задумался, потому что я понял, что если я возьму на себя ответственность такую, то я по-любому буду ставить цель на номер один. И я не спал всю ночь, я думал о том, что если я сейчас как бы стартану, то уже нужно будет делать и назад возвращаться нельзя будет. Я начну изучать этот весь процесс. Мне при, придется отойти от всех оперативных дел в бизнесе. Но, собственно говоря, это уже далеко не фан. И я понял, что я Дмитрий Портнягин, и я блогер. Я блогер на сегодняшний день, и я на самом деле искренне этому рад. Потому что моя жизнь очень сильно поменялась. И, да. Я мог бы вам сказать сейчас, что в моей жизни ничего не поменялось. Какой-то человек с камерой стал за мной бегать. Ну, просто вот все остальное, все было точно так же. Нет. Вы видите, что я выхожу из самолета. Это высота 4000 метров. И я жутко боюсь высоты. Понимаете? Это, это нужно делать. Да? И я понимаю, что создание блога, блог меня дисциплинировал. Он дал мне возможность все-таки... Вспомнить, что мы живем, что мы должны как-то двигаться и не останавливаться. Я хочу вам сейчас показать небольшое видео, чтобы вы поняли, что такое трансформатор. Мы приготовили полутораминутную такую нарезку. Посмотрите, пожалуйста, как это все выглядело в ближайшие полгода. Привет, сделайте потише. начать свой влог именно с этого места Ты расскажешь в трех словах, что у нас здесь есть? Как в трех как... словах не опишешь всего. Всё? Это одно слово. Господин Чечваркин был очень коротк. Когда, я спросил его о том, что что здесь происходит. В общем, мы встречаемся с крутыми людьми. Мы переворачиваем топовые компании, мы делаем обзоры на самые крутые тачки, которые стоят больше 10 миллионов рублей. Мы, мы занимаемся спортом, мы путешествуем, мы занимаемся стилем. В общем, все, что нравится мужчинам, да, мы, мы это делаем. Мы, я делаю мужской журнал для настоящих мужчин, для того, чтобы они могли что-то взять для себя. Десятки тысяч неотвеченных сообщений от нас, потому что мы не можем такое количество людей обработать, которые говорят нам огромное спасибо за то, что меняется их мышление, меняется их сознание, когда люди смотрят на это все. Особенно ребята с регионов, как они подтягиваются, вы себе просто не представляете. Они меняют свою жизнь, переезжают в Москву, они меняют свою работу, они становятся предпринимателями, они учатся, они книги читают, понимаете? Они нам пишут о том, что они прочитали там огромную кучу книг, за, за, они за всю жизнь столько не читали. Понимаете? И вот это, это важно, это, это ключевое на данный момент. А сейчас о бизнесе. А, на сегодняшний день 396 наших любимых под тысяч, да, тысяч подписчиков, из которых 94 взрослая мужская аудитория. Мы являемся номером один каналом по бизнесу в русскоязычном YouTube. Спасибо большое. На самом деле цифры в 94% мужской аудитории я, я даже больше ей горжусь, потому что собрать аудиторию действительно, наверное, целевую, так сказать, да, на YouTube достаточно сложно. Это как 16 городов тында. Представляете? Мне мама говорит, я мама Филиппа Киркорова. Я говорю, мама, ты лучше, ты лучше, чем мама Филиппа Киркорова. 16 городов тында или 100 залов Synergy Inside Forum смотрят нас каждую среду. Это круто. Это устройство, с которых смотрят 49% компьютер, мобильный телефон 31%. С телевизоров стали смотреть люди, потому что делают сейчас на YouTube блогеры очень качественный контент. Сейчас люди приходят домой и просто включают в телек. А что это значит? То, что ящик переходит в кабель, а кабель переходит в YouTube. Сейчас на самом деле происходит революция на YouTube. И я вам сейчас о ней расскажу поподробнее. География у нас такая. Цель 1 сентября у нас 1 миллион подписчиков. Мы поставили эту цель, и мы ее в любом случае выполним. Мы знаем, как это сделать, но это очень-очень сложно. Я вам хочу сказать, что заработать 1 миллион долларов проще, чем 1 миллион подписчиков. Что происходит с YouTube в мире? Я вам сейчас немножко покажу цифры. Более 1 миллиарда человек смотрят YouTube. Номер два в мире по трафику после Google. 300 часов видео загружается в минуту. 88 стран уже поглотил YouTube, и он представляет свои интересы. 76 языков мира показывает YouTube. 95% населения всего мира могут найти контент на своем родном языке. Что происходит в YouTube, с YouTube в России? Я на самом деле не думал, что будет такая крутая статистика. Я думал о том, что... Наверное, мы будем где-нибудь там, так в десятке там или где-нибудь там подальше. 6% аудитории в рамках мира просматривают русскоязычные люди. Это второе место в мире после США. В США всего 17%. Похлопайте, ребята, это действительно очень крутые результаты. А теперь давайте посмотрим на то, какой охват аудитории в медиасреде происходит. YouTube обогнал все самые топовые федеральные каналы. Первый, Россия 1, ТНТ, без разницы, они, они сделали 81% всей аудитории от 16 до 44 лет, они просто покрывают по всей России. Это очень классный результат, если, например, смотрите, в США мы, мы были вторые, то в России только Яндекс и ВКонтакте преобладают по трафику. Это очень крутые результаты. Количество уникальных подписчиков в русскоязычном YouTube около 31 миллиона человек. Это те люди, которые пришли и хотя бы раз подписались. Много? Очень. 134 миллиарда просмотров совершили люди за 16 год. И с каждым годом в разы увеличивается количество просмотров на YouTube. Что сейчас вообще происходит? Давайте разберемся. Во-первых, взрослая платежеспособная аудитория хлынула на YouTube. Это о чем я вам говорил немножко раньше. Что люди перестали смотреть ящик, они потихоньку переходят в, в интернет. В YouTube появляется все больше и больше взрослых каналов. Это тоже очень круто. И поэтому это так или иначе притягивает вот взрослую аудиторию. Это нужно понимать и сейчас, в 2017 году, вот эта тенденция, она очень сильно просматривается. Это, говорят не только, это говорит не только статистика, это говорят и блогеры, которые чувствуют на себе это. Бюджеты крупных рекламодателей перетекают в YouTube. Вы просто не представляете, крупные бренды мировые, какое количество тратят денег на то, чтобы зафиксироваться на этой площадке и показать свой продукт. А кстати, блогеры это те люди, которые являются лидерами мнений. Минуточку. Это не та, это не та а, реклама, которую вы видите а, между там, просмотром сериалом Дом-2, которая по факту навязана считается. Сейчас блогеры делают очень все нативно, очень красиво. И любой блогер, который возьмет на себя ответственность рекламировать ту или иную продукцию, он сможет привести сотни и тысячи людей к вам, которые купят у вас товар. И ваша реклама будет окупаться. Я не знаю. Есть такие кейсы, когда это делалось за сутки. Рейтинги развлекательных телешоу падают на телевидении. Вы знаете, что рейтинги дома два упали в прошлом году в два раза? Похлопаем это! Наконец-то! Вы, теле... Вы думали, что правительство запретит их и скажет, что уходите. Блогеры пришли и все порешали. Вот такие мы. Телевизионные производственные компании уходят на ТВ. Я недавно слушал выступление Саши Спилберг, да, где рассказывали о том, что сейчас крупные компании, продакшн-компании, которые раньше создавали шоу на телевидении и вкладывали в это огромные деньги, сейчас создают десятки каналов на Ютубе. Десятки каналов и вкладывают в это деньги. И на самом деле сейчас то время, когда можно привлечь достаточно быстро аудиторию. Временное отсутствие конкуренции. Это чисто, наверное, мое наблюдение. Потому что я, когда пришел на YouTube, я понял, что у меня конкурентов нет. Правда. Потому что ну, он настолько сейчас слабо заполнен, и все вот эти вот сферы, да, неважно, там обзоры автомобилей, обзоры гаджетов, там, спортивная тематика, кулинария, я не знаю, там все что угодно, это все сейчас свободно. И те блогеры, которые находились там, не знаю, 5 лет назад, 7 лет назад, которые создавали свои каналы, они думают, что они сейчас сидят и, и еще просидят столько же. Но на самом деле это не так. Они очень сильно заблуждаются. Потому что сейчас придут серьезные ребята с крутым продакшеном и сделают быстро результат. И заберут всю эту аудиторию. Что нужно делать нам, друзья? Выбрать тему. Выбрать тему для того, чтобы вещать. Дам немножко советов. Я как бы полгода в YouTube э, как бы, плаваю, да, там это все чувствую, понимаю и задаю вопросы большому количеству людей, которые сделали какие-то результаты. Тему нужно выбрать не, не узко. Ну, то есть ее как можно шире стараться брать. Да? Потому что когда я приходил на YouTube, я понимал, что мне э, с бизнесовым контентом достаточно сложно будет собрать большую аудиторию. Ну, согласитесь. Она, она какая-то скучная, она какая-то ну, такая пресная. Много кто чего уже рассказывает, скажет, там, а, опять бизнес-тренер пришел, там прочее. Нам пришлось поработать очень сильно с контентом и сделать в формате да Чтобы мы могли давать какие-то знания, но в то же время это был какой-то развлекательный формат. Понимаете? Чтобы люди задерживались, чтобы люди смотрели и из выпуска в выпуск наблюдали за нами. Поэтому если вы занимаетесь, например, пылесосами, то вам не надо делать обзор пылесосов. Лучше сделать либо бытовой техники, либо вообще по гаджетам по всему миру пройтись. Сколько? Да. Ребят, мы сегодня планируем перейти планку в 400 тысяч подписчиков. Нам не хватает всего 2000. Я очень… Ева, да, экран. Мои ребята подсказывают мне. Вот, смотрите, ребят, наверху в режиме реального времени показывается количество подписчиков. Если мы к концу моего выступления наберем 400 тысяч, это будет фурор. Можете потом отписаться, если не понравится. Поэтому выбираем тему, делаем ее как можно шире. Придумываем название. Название должно быть простым, название должно быть лаконичным и немножко хайповым. Да, вот, слышали там «Дневник Хача»? Там. Кто слышал дневник Кача, похлопайте. Yeah. <смех> да, а, хайп определенный, жизнь би, да, би, там, смешно, ха ха хи, -хи. но жизнь То в то же время это понятное достаточно название. Мы взяли название «Трансформатор», абсолютно понятное русское слово, без всяких там английских букв. Вот, соответственно, попробуйте сделать так, чтобы это название, оно было интересным и немножко хайповым. Например, мы сейчас создаем канал, который будет называться там «Хозяин горбушки». Да, то есть про гаджеты. Человек, который долгое время прожил на горбушке. Вот. А есть, например, Стас Недвижка. ну То есть свой пацан, который со соображает в недвижимости и может рассказать каждому из вас, что вообще происходит на этом рынке. Круто же? Круто. Сделать упаковку канала. Я вообще, в принципе, в маркетинге неплохо разбираюсь, и на этом я, наверное, построил каждый свой бизнес. И я считаю, что упаковка – это очень важно. Это первое, ну, наверное, там Игорь Ман бы сказал, что это касание с клиентом, да, первое касание. И то, как вы упакуете канал, то, какие вы сделаете обложки, то, какой вы сделаете главный баннер, то, какой вы сделаете аватарку. Это очень важно. Если вы сделаете все ярко, круто, под ваше название хайповое, крутое, то это уже 20-30, я не знаю, 40-50% успеха любого канала. Молчите, значит понятно. Создать структуру. А создать структуру – тоже важный момент. Здесь запомните три правила. Что в каждом выпуске должно быть обучать, развлекать и вдохновлять. Когда создаете... Ну, например, мы же тоже не только стендапом занимаемся. Мы стараемся готовиться к выпускам и стараемся его разделить на несколько частей. Например, это вход, начальная какая то да, ну, как сказать, это приветствие, да. Потом контентная какая-то часть. Потом что-то связанное, там, я не знаю, с развлекательной там, частью, да, с лайфом. То есть жизнь должна быть, настоящая жизнь ваша. И, собственно говоря, дальше вовлечение аудитории. Как-то сделать так, чтобы завлечь ее, и она поучаствовала в этом. То есть на YouTube при создании канала очень важно ваше взаимодействие с аудиторией. Постоянное причем. И закрытие. Сказать «до свидания», сказать, что увидимся в следующих выпусках. Поставьте лайки, напишите комментарии, ну, как, как, как обычно. Найти оператора-монтажера, ну, вот, например, Саша Кондрашов, где ты? Здорово. Саша номер один travel блогер в России. Мой товарищ, мы недавно с ним прилетели из Зимбабве, ходили, ездили в Африку. Вот он говорит, что не нужен монтажер, он все берет сам, камеру, у него 700, почти тысяч подписчиков, и он ходит с камерой, привет, ребята, и он общается с ней. Но я все-таки за качественный контент. У вас нет 700 тысяч подписчиков, лучше с нуля сразу делать хорошо. Понятно? Понятно. Купить минимум техники. Мы, когда начинали наш канал, мы брали ее в аренду, потому что мы не знали, какая техника лучше, какая хуже. Аренда техники сейчас дается на любом, там, не знаю, там, на каждом шагу, и вы можете взять ее и протестить. С какой вам будет интересно, как, ну, там, как она себя поведет, это уже сами выбирайте. Привлечь трафик это тоже очень важно, потому что трафик это как, я не знаю, это как, как выручка в компании. Ну, то есть нет мотивации, зачем это делать, если вы, ну, нет результата. Соответственно, трафик нужно сразу запустить на канал, чтобы вы получили хоть какую-то аудиторию. Это важно. И трафик может быть разным способом привлечен. Это могут быть ваши соцсети. Это может быть посев в соцсетях, там, где ваша аудитория находится. Это могут быть коллаборации с блогерами. Это самый, наверное, лучший способ, который только может быть. Выбирайте того блогера, у которого такая же аудитория, которая, ну, которая у вас или которая вам нужна. Для чего мы это все делаем? Посмотрите на мои компании. Я не привлекаю людей, я не рекламирую в каждом выпуске свои, свои бизнесы. Люди как-то сами приходят. Например, 4 дня назад я выложил пост в Инстаграм, где я пригласил ребят пойти с нами на Эльбрус в июле. И мы за 4 дня собрали группу в 30 человек. 30 человек. Стоимость каждого путешествия практически 200 тысяч. Понимаете, да? То есть это все, это все очень... Uh, да, это, это правда так, я буду с вами откровенен, потому что это, это здесь конкретно, это бизнес. Транзит плюс. Посмотрите, на сегодняшний день там, по-моему, около 120 тысяч человек посещает сайт транспортной компании в месяц. Представляете, транспортной компании. Запрос Дмитрий Портнягина в Яндексе до 8 тысяч человек. Что мы получаем от этого? Вы должны понимать, что последнее время, Гриш, я уже сейчас скоро, что малый и средний бизнес весь работает на Яндекс и на Google. И я вам обещаю, что через пару лет мы будем 80% своей выручки отдавать этим компаниям. Трафик становится дорогим, трафик становится непонятным. Соответственно, нужно развивать свои маркетинговые площадки. Первое, первое преимущество от того, что вы создаете канал, это развитие личного бренда. Self-branding называется. И раз, личный бренд, я вообще считаю, что это стоит по центру всех ваших бизнесов. Сначала вы и ваше имя, а потом уже другие бизнесы, которые находятся в округе, они все будут подтягиваться к вам. То есть это ваше имя. Мощный нетворкинг по всему миру. Я понял, что… Какое количество огромных людей нас окружает. И мы в любой точке мира можем через одно касание найти, мне кажется, любого человека. И это очень круто. Какое количество людей к нам обращается, с каким количеством людей мы общаемся, обмениваемся опытом, знаниями, партнеримся, делаем собственный бизнес. Это очень-очень круто. Но в вашем случае, если вы, например, производите какие-то сумки, тапочки, я не знаю, вы там э, продаете, может быть, какие-то стиральные машинки, я не знаю, все что угодно, каждый из вас может создать канал и сделать собственную маркетинговую платформу, которая будет генерировать постоянно вам трафик. Бартер от крупных брендов. Это тоже существует, и в принципе сейчас крупные компании, крупные бренды э, очень плотно… Э, так вот предлагают э, блогерам чем-то поменяться. Например, они дают что-то дорогое, свое какую-то продукцию, назад получают рекламу. Это очень круто. На самом деле я вот смотрю на Сашу Кондрашова, он вообще живет бесплатно. Извини. Монетизация проекта. Монетизация проекта как канала. В принципе, вы можете привлечь рекламодателей, которые будут платить вам рекламу, и эта реклама, это не обязательно, чтобы у вас на канале был миллион подписчиков или несколько миллионов. Иногда достаточно, чтобы у вас было 100 тысяч уникальных взрослых да, людей, которые, которые будут интересны той компании, которая хочет разместить у вас рекламу. 100-200 тысяч. Уже вы можете зарабатывать с этого деньги. И делать этот мир к лучшему. Делать этот мир лучше – это, наверное, самый главный посыл мой за сегодня. Я хочу, чтобы нас, целая армия адекватных и правильно как-то мыслящих людей, вышли на YouTube и создали такие каналы, которые, которые будет смотреть наша молодежь. Не тех ребят, которые херней занимаются и рассказывают о том, и рассказывают о том чтобы люди также ничем не занимались. Вот этот вот деградантский контент, который сейчас находится в топе Ютуба, я не могу на него смотреть. И я хочу, чтобы мы вместе эту проблему решили, потому что молодежь — это наше будущее, друзья. Спасибо вам огромное. До встречи на Ютьюбе.